Добрый день интернет-пользователи, друзья и гости моего канала С вами снова я, Серый Кролик Ну вот, произошло у нас чудо Наконец-то я раскошелился и купил себе Как вы в предыдущем видео смотрели Кроликов Кроликов двух пород, это бургундия и НЗБшка, новозеландская белая Новозеландская белая я брал Полтора месячный возраст, то есть здесь видно Что немножко покупнее Честно, весов нет у меня, да, таких электронных чтобы я мог взвесить, вам показать Но человек, который мне продавал я указывал номер телефона в предыдущем видео, там в описании есть, если что, можете зайти посмотреть. Он мне наглядно показал, меня этот вес устроил полностью. По Бургундии, да, есть небольшие вопросы. Во-первых, я брал весом, ой, не весом, а возрастом 30 дней. Больше возраста у него не было просто, да, там были побольше. И месяц жизни, как вы знаете, на территории Беларуси продают по 10 рублей белорусских, то есть где-то порядка 4,5 доллара. Чтобы не брать мне годовалых кроликов или 10-месячных, и давал 100 рублей, там, грубо говоря, 40 долларов. Я брал месяц. Можно ли брать в месяц жизни кролика? Господи, конечно же можно. Все зависит от рук, желания и умения справляться с животными. Смотрите, покупают даже суточных кроликов, и можно подложить по ту или иную мамку. А я взял целых 30 дней. Да, люди, которые сейчас начнут говорить, они же не провакцинированы, они же не пропоины, они еще под мамкой сидят. Да, это все есть. Да, это, конечно, большой риск, то, что можешь получить падеж с Но я еще раз повторяю, за счет умелых рук, за счет опыта и желания можно брать, можно брать. Если финансовое положение, как бы, как я вот хочу немножко там, э, я взял 30 дней. Взял их, привез сразу же домой. Мне не важно, что делал предыдущий продавец по поводу вот своих этих кроликов. Я их сразу же начал пропаять молочной кислотой По 0,405 кубика на литр воды, 80%. Плохо, хорошо, неважно. Я так делаю, мне помогает. Э, Эффект есть. Слава Богу, никакого поноса, никакого там запора, никакого сдутия. Уже прошло буквально, наверное, дни четыре, дни 5. Все окей, okay, все хорошо. Один кролик только есть такой, но он изначально, когда я брал, он был последний из гнезда. Как бы я уже, ай, говорю, давай возьми. Соответственно, всех посадил на молочку. Сразу в течение двух дней я давал сено, чтобы никаких белковых добавок там не было. Сейчас немножко сушеные сухари, да, вот это чтобы ну, люди видели что это сухарик они вот сухарики и то немножко побаловаться и заново буду на молочке держать в течение пяти дней после этого начну давать им э, там комбикорм для малышей вот вы можете видеть внизу мои сидят детки которые я тоже ну им отсадил 45 дней от мамы вот малыши здесь малыши там в других клетках малыша ну, малыши сидят то есть опыт работы это очень очень важно а в какого кролика брать, или за 100 долларов, там, за Иванова, там, да, или за 50 долларов, или же брать за 10 белорусских рублей вот таких малышей, это уже на усмотрение ваше. Все, еще раз, начинается с желания и опыта. Потому что без опыта, к сожалению, на одних только смотрят. Когда ты будешь смотреть только какие-то видео, это не значит, что ты таким ну, там уже будешь гений. Пока своими руками не потрогаешь, не пощупаешь ничего не будет. Ну, посмотрите, вот зима, плановые кролы идут немножко отсадил, сейчас покажем, что там кого я садил. Вот таких кроликов я подсаживал, ну уже по индивидуальным клеткам они сидели в общагах, вот где я был в предыдущий раз, сидели по четыре штуки, так как это все-таки, как вы видите, помощь я работаю с помощью большую части соответственно мне нужно мясо, заказывал огромное количество, а продавать практически не за что. Вот здесь почти три килограмма, почти, и ему правда 4 месяца. То есть 4 месяца почти 3 800. Ну, как я на безмене взвешивал, уже не буду вам тут карачиться, но почти 3 килограмма. 2 800 в 4 месяца. Это с учетом того, что в зимний период времени эта зерносмесь в большей части, потому что она дешевле, чем и комбикорм, и сено. Плохо, хорошо, не знаю. Ну, давайте вам сейчас соседа покажу. Вот сейчас достану. Вот сосед. Как это э, говорят, железистый, да? Ну, то...